Всем здравствуйте. Yes. Вначале хочу поблагодарить представителей защитного объединения разных и Харьковского инфоцентра за то, что они помогли организовать эту встречу. Собственно, они же нас пригласили, завтра будет социальная акция, и там может, детальнее чуть-чуть расскажут девочки о том, что будет. И мы вот эту встречу так быстро экспромтом спланировали. Мы сейчас в таком формате, много, больше в центральной части Украины э, работаем, э, в какой формат? В Украине нет законодательства в области идентификации и регистрации. И э, врачи, и ну, специалисты, которые работают с животными, э, с домашними животными, они как бы мало знают вообще о нормах, потому что это не сертифицируется. Э, и... Поэтому есть две части встречи. Первая более информативная о том, вообще, что делается сейчас в мире и в Украине в области идентификации регистрации, какие есть правила, как правильно там, определять, насколько качественные правильные товары, с регистрацией какие нюансы животных. Ну и второе, как собственно, повышать спрос и зачем это нужно всем, там, и животным, и их владельцам, и просто в рамках населения. Так, я не представился. Значит, я Василий Дуб, я руководитель компании-производителя микрочипов для идентификации животных. У нас наша торговая марка, мы уже занимаемся более 4 лет производством, реализацией средств идентификации и очень плотно сотрудничаем с самого начала с... Общественные организации и Центр содействия развитию электронной идентификации животных. Виктор Копач, президент да. этой организации. Он представляет Украину в самом крупном объединении баз данных европейского Европатнад, называется. Туда входит 54 базы данных, я дальше тоже чуть-чуть расскажу. Вот. И принимает, мы сейчас совместно принимаем, большое, принимаем участие в большом количестве разных социальных акций и как раз вот таких мероприятий, которые направлены на развитие идентификации регистрации в Украине собственно еще коротко у компании Copant.com мы еще являемся официальным представителем самой крупной немецкой компании в области идентификации Planet ID. Виктор, ты пару слов расскажи про общественную организацию, про основные вещи, чем вы занимаетесь. Значит, общественная организация, Центр содействия и развития электронной идентификации животных, она создана для того, ну, в основном было, чтобы поддерживать работоспособность базы данных Анималодинфо. Это проект, ну как бы IT-проект, который уже давно вышел за рамки Украины. Идентифициру... Ну, сейчас больше чем 50 500 пользователей. Это ветеринарные клиники, кинологические клиники. Центры и э, ну, коммунальные предприятия, которые регистрируют животных через базу данных Animal ID. Ну, в данный момент э, Animal ID вырос уже за рамки базы данных. Сейчас разрабатываются несколько проектов, таких как проект адопции животных. Это будет очень большой проект, который мы хотим э, реализовать в Украине. Ну и не только в Украине. В последующем, значит, все приюты, которые содержат животных, могут бесплатно регистрировать животных ну, на этой платформе. И мы будем его раскручивать таким способом, чтобы чем больше людей заходило, которые даже ищут, просто набирают в интернете, куплю там собаку, например, их можно перенаправлять трафик туда и, возможно, тем же самым мы сможем разработать такой как бы тренд адопции в Украине, чтобы есть города, ну, даже если говорить про западную Украину, что там сейчас тренд адопции чуть лучше, чем это где-то развито, ну, и в Киеве он не очень хорошо развит. И потом ну на базе Animal ID мы разрабатываем... Городские реестры. Сейчас в Львове мы разработали городской реестр, который стоят обязательно для идентификации всех животных. В Луцке еще с 2013 года. В Киеве мы работаем. Ну и еще есть города, с которыми мы работаем. Это база данных идентификации животных в городе. Есть очень большой интересный проект MyVet. Контроль вакцинации и стерилизации полностью. Это ветеринарное программное обеспечение оно будет бесплатное для ветеринаров, но ну, с помощью этого программного обеспечения ну, можно будет также регистрировать в Animal ID. это не надо отдельно никуда лезть в другие базы данных. И также ну, это будет в сотрудничестве с фитосанитарной ветеринарной службой Украины, которая сможет контролировать вакцинацию, а для Украины это очень важно. Значит, ну так, коротко про проекты, наверное. Ну, основное я добавлю, то, что, как бы, Виктор единственный представитель от Украины в Европейской ассоциации баз данных, и э, как раз там, э, это Европатнет, каждый год проходит Генеральная ассамблея встречи, где обсуждаются все, как бы, аспекты регистрации в, в всех странах Европы, и, ну, в большинстве. И также то, что член э, меж ведомчие рабочие группы при Министерстве, где сейчас обсуждается как раз принятие законодательства в области идентификации. Поэтому тоже чуть-чуть в этом плане расскажем. Вначале, ну, то есть какая проблема сейчас? То есть нету спроса на чипирование. Да? Наверное, все знают, что чипируются только те животные, которые... Ну, люди чипируют тех животных, с которыми планируют выехать за границу. И, а на самом деле, как бы чипирование, оно дает намного больше. Да? И для того, чтобы убеждать людей правильно, нужно, как бы, чтобы люди, которые работают с владельцами животных, были более подкованы. Поэтому мы вкратце сейчас вот я хочу рассказать про международные нормы и стандарты, как определить, насколько качественными микрочипами вы пользуетесь. Дальше про регистрацию. Значит, в мире всего где-то около 140 производителей микрочипов, то есть самих вот микрочипов. Uh, все они, всех их сертифицирует международная организация, которая называется ICAR, это их сайт icar.org. После того, как они проходят эту сертификацию, uh, они получают индивидуальный свой код, который uh, есть на всех микрочипах, которые они производят. Uh, ну и соответственно они проходят эту сертификацию, если они соответствуют международному стандарту ISO 11784, который регулирует uh, uh, средства идентификации, их производства в мире и кодировка, которая пересматривается каждые 5 лет. Значит, согласно этому стандарту, код микрочипа состоит из 15 цифр, где первые 3 цифры это код производителя должен быть, а в случае если в стране есть законодательство и как в, там, в стандарте там написано registration authority то есть контролирующий орган, который контролирует, как эти коды используются производителями в конкретной стране Тогда в этой стране могут использоваться микрочипы с кодом страны. Значит, дальше идет просто разделяющий символ, чисто технический. Там может быть только 0, 1 или 2, он не имеет никакого значения. И следующие три цифры. Это либо код продукта. Если первые три цифры код производителя, то дальше идет код продукта. Если в стране есть контролирующий орган и используется в начале код страны, тогда здесь идет, должен идти вот этот код производителя. То есть так или иначе код производителя должен быть. Ну и дальше уже индивидуальные нормы. То, что я говорил, в Украине нет законодательства, нет контролирующего органа. Соответственно, мы должны руководствоваться международными нормами, которые, во-первых, говорят, что использовать код страны можно только в случае, если в стране есть контролирующий орган, как я уже повторяюсь, его нету. Вот. Ну и что получается, что отсутствие законодательства и контроля в этом направлении допускает на рынок совершенно как бы, товары, которые вообще никаким стандартам не отвечают. Чуть дальше я тоже покажу примеры. Ну а поскольку нет законов, то как бы, никто ничего не нарушает и за это никто никого не наказывает. Поэтому тут полный беспорядок сейчас. Что касается регистрации транспондеров с кодом Украины, которые у нас в принципе используется то они давно их начали использовать определенные крупные производители, такие там как Bayer, то ввиду того, что они широко уже используются, их еще в Европатнет принимают. Но они сейчас вот, на последней встрече сказали, что как бы, ну, если в течение двух лет у вас не будет законодательства, то мы их принимать через два года не будем. Возможно. Возможно, да. И настоятельно рекомендуют использовать э, чипы именно с кодом производителя, которые начинается с кода производителя. Вот например то есть э, микрочипы э, которые с кодом производителя они начинаются там 945 это э, код производителя который э, мы используем, чипы в наших Голландия производит. 972 это код немецкого производителя Planet ID э, код Data Mars э, 981 это те микрочипы, которые Байер реализует в Украине. Их производит компания DataMars. Ну и там другие. Тут что важно знать еще, если код 900 вы видите, то это говорит о том, что производитель мелкий и он еще не получил своего кода. Вот из тех 140 производителей, которые есть в мире, там буквально несколько десятков имеют свой код. Для того, чтобы получить свой код, после того, как они подают там заявку в iCar, они за два года должны произвести и реализовать 2 миллиона микрочипов. То есть ну, объемы довольно-таки большие, поэтому очень мало кто может в таких объемах работать. Ну и, например, с кодом страны, но которые как бы соответствуют нормам, если бы у нас был этот контролирующий орган. Да? То есть, например, 800 те, как Байер использует 804, это код Украины, Дальше идет разделительный знак и 981, вот да, код это Марс. То есть все микрочипы Байровские, они начинаются именно с такого кода. Ну и, например, у нас мы тоже делаем, очень мало но делаем, потому что есть организации, у которых регламентировано только код 804, и они не обращают внимания на международные нормы. Это процентов 5.10, мы делаем чипов тоже с кодом страны, используя микрочипы производства Sourtage, это крупная компания. Тогда они выглядят 804, 990 и дальше уже идет индивидуальный номер. Что важно еще, что все производители микрочипов имеют код, который начинается только с девятки. Ну и есть еще стандарт ISO 11785, это стандарт отвечает за тип считывания данных. Поэтому очень часто бывают такие вопросы, сканер одного производителя будет ли считывать чипы другого и так дальше. То тут, тут как бы есть один стандарт, поэтому там проблем никаких. Ну и вот проблема, вот например, это код, который Виктор предоставил, который сейчас кто-то в Украине использует. И вот, кстати, сайт, вы можете его записать, dvc.services, где можно проверить, соответствует ли микрочип нормам, и там сразу пишется ну, на какие нормы он ссылается. То есть они решили сделать код 804, дальше идет разделительный знак единица, а дальше 642. То есть априори ни одного нет производителя в мире с кодом, который начинается с шестерки. Вот. Как такие вообще чипы завозятся? Кто-то заказывает такие чипы в Китае, в Китае без разницы. Вообще, что отправлять в Украину, они нас рынком вообще не считают на данный момент. И люди сами, как бы не зная стандартов, заказывают вот такие вот коды и им что-то такое вот привозят. А вот такие коды, например, Европатнет не принимает, потому что здесь непонятно, что за производитель. И вдруг там не то стекло, то есть чипы делаются со специального гипоаллергенного биостекла, и это все проверяется. То есть тут уже могут быть отторжения, ну и другие, как бы много проблем. То есть... То, что непонятно. Ну и вот такое можно увидеть, если, например, проверить микрочип, который соответствует нормам, ну, с кодом тоже 804, то есть оно пишет, что транспондер имеет код страны Украины, который ссылается на ISO 3166, это вообще там один из стандарт и производителем самого чипа является такая организация ну то есть как бы зеленый свет Но ну, если вы туда вобьете любой микрочип который начинается с кода производителя он тоже покажет всегда зеленый свет теперь по поводу регистрации пару слов то есть по чипам вроде все в мире существует много разных баз данных. Все они там делятся характериз... ну, там на коммерческие, некоммерческие, локальные, международные, разделяются по уровню сервиса, там обязательные и необязательные. Некоторые крупные мировые, больше европейские объединения баз данных, идентифицированных животных, то есть, первое это Европатнет, это самое крупное объединение баз данных, которое включает 54 базы из 24 стран мира, большинство это европейские страны, там также представлена Россия, но ну и мы единственные представители от Украины, то есть там всех их организаций, с которыми они сотрудничают, есть у них на сайте, это можно посмотреть. Потом есть PetMax. PetMax это поисковый движок, который сделан, реализован производителем микрочипов DataMars. То есть они для того, чтобы отслеживать чипы свои по всему миру используют свой поисковый движок. То есть это коммерческая закрытая структура. То же самое есть крупный производитель TROVAN. Ну, вот его база данных тоже имеет структуру по миру, там поменьше. То есть, видите, в PodMAX 32 базы, в TROVAN входят 22. И они вообще работают только с, именно регистрируют, там можно свои чипы. То есть, чипы TROVAN. Что касается в Украине, соответственно, тоже есть нету вот у нас стрейсер назвали себе единой базой данных и как бы это не соответствует действительности и когда будет законодательство, я уверен, этот вопрос поднимут, потому что он немного в заблуждение вводит людей а может и не немного. Собственно, в Украине какая ситуация? У нас есть Animal ID.info, это как раз база, которую представляет Виктор. Это некоммерческая а международная база данных, которая имеет свыше уже 500 пользователей, уже давным-давно за рамками Украины. Она является частью Европетнет, но и поскольку она организована общественной организацией, которую как раз возглавляет Виктор, то он представляет Украину, этот представитель от Украины, именно в Европетнете. Дальше у нас есть трейсер, где можно зарегистрировать бесплатно чипы только байеровские, а остальные микрочипы там, чтобы зарегистрировать, нужно платить деньги. То есть это коммерческая база, которая входит как раз в, структуру, в коммерческую структуру PetMax. Но то же самое есть база данных микрочипов Trovan. То есть это такие крупные, есть еще более мелкие, например, крупные клиники, или там где-то в городах в некоторых уже начинали внедрять какие-то реестры, и, собственно, то есть они тоже где-то есть. И вот как раз основная цель animal ID Info была, во-первых, дать возможность регистрировать другие микрочипы в Украине. И, во-вторых, чтобы это было бесплатно, чтобы как бы, это направление в Украине развивалось и объединять все э, реестры данных в одном месте. Потому что это проблема как в Украине, так и в мире, то, что много баз данных, и часто люди начинают путаться и не понимают, как оно в результате должно работать. Что касается Украины, опять-таки нет законодательства и не существует никакой государственной программы регистрации животных или официальной национальной базы данных. В некоторых городах этот вопрос регулируется на уровне муниципалитетов. Например, в Луцке, во Львове и сейчас уже в Киеве практически, то есть там уже последние там, нюансы согласовываются, она стала обязательной базой данных и сейчас врачи всех животных в любом случае и каких бы чипов они не были прочипированы и даже там в базе можно регистрировать по жетончикам специальным, то есть не обязательно даже чипы, должны регистрировать животных в базе Animal то есть она становится уже обязательной, в некоторых городах уже стала. Ну и вот, например, Чернозему, Качева, Херсон, там тоже идет этот процесс внедрения. То есть это те города, которые активно работают. Почему они э, как бы берут? Они э, молоде Info, потому что она решает очень много вопросов, связанных с регистрацией вообще в, в рамках города, и э, потому что она, конечно же, бесплатная полностью. И плюс то, что под каждый город она э, Подстраивается под специфику каждого города. Например, то же самое в мире нету в какой-то стране, ну там может где-то есть, но в основном не, нету общенациональной какой-то единой базы данных. Потому что во всех городах есть своя специфика, свои проблемы и программы принимаются по городам. Ну то, что у нас и в Украине понемногу происходит. После успешного проекта в Луцке, где база уже с 2012 года, да, с 13 -го, с 2013 -го. года, официально она уже стала обязательной. Проект получился очень успешный, и Министерство экологии сейчас, ну не сейчас, а в 2014 году еще дала рекомендации для других городов делать реестр данных на базе AnimalInfo. То есть это единственная база, которая рекомендована Министерством экологии в Украине. Но ну, если говорить теперь чисто с практической точки зрения, например, для ВИД-клиник, какие, ну и вообще для всех, кто регистрирует животных, какие основные преимущества? Во-первых, ну понятно, бесплатное для всех. А второе, это онлайн-режим работы 24 на 7, то есть круглосуточный доступ. И каждый врач, каждая организация имеет свой, регистрирует свой бесплатный кабинет, онлайн-кабинет. Это может быть... Они специализированы там, для кинологов, для ЖКХ, для ветклиник. Ну, и основные преимущество это то, что ее как бы, рекомендует Министерство, обмен данных с Европатнет и высокий уровень сервиса то есть для ветврачей и для владельцев. Что очень классно, например, по сравнению с тем же трейсером, это скорость обработки данных. Например, живот не нужно заполнять анкеты, их отправлять в любом виде. Вся регистрация проводится на сайте, в своем личном кабинете. И сразу же, сразу же моментально человек получает подтверждение на электронную почту о том, что животные занесли в базу данных. И потом на протяжении 2-4 часов... Владелец, когда, животные, когда это данные проверяются, они проверяются где-то в таких промежутках времени, владелец получает второе email подтверждения, ссылкой на базу данных, где он может сразу зайти на страничку своего животного и увидеть, что его животное зарегистрировано. То есть это очень удобно, потому что в случае там, с трейсером люди часто переспрашивают, а когда, и там, регистрация часто бывает месяц, дольше. Там эта информация теряется, там кто-то отправил, не отправил, то есть здесь это все намного удобнее. Ну и, соответственно, то же самое для врачей, потому что вы в своем онлайн-кабинете сразу видите все животные, которые проверены, которые галочка зеленая сразу становится. И вам не нужно тоже в бумажном виде ничего хранить. И в любой момент вы можете распечатать повторно анкету о чипировании. Подтверждение по, про регистрацию. Под, подтверждение про регистрацию, да. Тут примерно расписано, как организовывается система регистрации в городах, то есть вот мы видим последние квадратики, это пользователи, которые могут заносить данные про животные. дальше они, если в городе принимается человек, ответственный за регистрацию, он проверяет данные на корректность, и дальше они попадают уже в базу данных и, соответственно, обмениваются с Европатнет. Ну, то есть, как бы тут все просто. Теперь... Хочу остановиться, собственно, зачем нужно чипирование в рамках города, страны и всем, зачем это нужно. Значит, для владельца животного, кроме возможности путешествовать, это возможность подтверждения факта собственности. Клеймо не является, ну, то есть клеймо деформируется, клеймо можно поделать и так дальше. То есть, что касается чипа, тут вопрос, то есть это реально подтверждение факта собственности. Это возможность возвращения потерявшихся и возможность застраховать животные в рамках государства населения это существенно влияет на количество бездомных животных потому что по статистике примерно 75 бездомных животных это вчерашние владельческие животные поскольку ЧИП является самым надежным средством идентификации, то мы имеем, для того, чтобы не было в общем, проблем с бездомными животными, мы должны идентифицировать и уметь находить животных, которые теряются. Тогда у нас вообще не будет таких больших проблем с бездомными животными. Дальше чуть я еще тоже об этом скажу. Ну и это возможность в рамках государства контроля за вакцинацией. Это как раз тот проект, о котором рассказывал Виктор, который уже разрабатывается совместно с фитосанитарной и ветеринарной службой. Но для ветврачей, для кинологов это возможность быстрой безошибочной идентификации, ну и, собственно, тоже дополнительный заработок. То есть это выгодно всем. Коротко по Луцк, то есть результаты реализации программы регулирования численности безумных животных, то есть это не то, чтобы результаты нашей работы, это результаты проекта, в котором как бы часть регистрации, идентификации регистрации, ну довольно-таки как бы тоже существенная, но это заслуга работы именно Луцких Скорее, Коммунального предприятия. Да. То есть до начала работы программы там насчитывалось около половиной тысяч бездомных животных. На сегодня это всего 779. И вопрос в том, что они работают только гуманными методами. Ну и, например, то есть, работа приюта при коммунальном предприятии вот за 2014 год... Там в районе 1300 э, животных они отловили, из них очень высокий процент, э, 81% или 1027 животных, которые перед новым хозяевам, то есть в адопцию. То, что рассказывал Виктор, развитие тренда адопции очень важно. Ну и э, 10% они э, возвращены под опеку волонтеров и всего 9% это которые были погибли или э, их успели, потому что наверное, у них там э, было очень мало шансов на выживание. Собственно, то, что я говорил, нужно начинать с домашних животных. Изменить ситуацию можно двумя путями. Первое, конечно, вести обязательную идентификацию. Сейчас как бы, ну, этот вопрос решают больше нам на политическом уровне, и, конечно, у нас там влияние очень мало но ну, сейчас как бы, есть активный диалог к чему он приведет, как бы, мы не знаем но надеемся, может чему-то приведет и мы даже быстрее получим такой закон но я думаю, в течение двух лет мы в любом случае его примем потому что, примем, потому что э, евро, то, что мы сближаемся с Европой все-таки нас обязует подгонять наше законодательство под европейское то есть вопрос двух, двух лет, а, а может быть и скорее но пока этого не происходит то есть мы должны Сами активно популяризировать, заниматься информированием среди населения того, что нам всем даст, как бы и чипирование, и регистрация. Мы уже проводим популяризацию. Например, наши коллеги в Черновцах, они выиграли классный грант Европейского Союза. И вот в рамках этого гранта они вот делают, сделали вот такие креативные плакатики сейчас на бигбордах можно встретить по городу очень много, а там так, целая Киев. серия, то есть это только то, что касается регистрации, идентификации. В городе Киеве. Сейчас они уже в Киеве, тоже наши коллеги тоже поп занимаются популяризацией такого рода. Сложно сказать, назвать, что это очень широко, ну в Киеве не очень, в Черноцах они более активно, потому что у них есть классное финансирование, используют в Киеве это больше там за там, небольшие деньги, даже не знаю откуда, социальные. социальные, да, вот. И мы со своей, ну вот, они Info снимают социальные ролики по поводу, ну короткие, тоже их в YouTube можно посмотреть на официальном канале. Уже очень много информации там в ТСН и сети, то есть много каналов уже как бы об этом говорят. Значит, что важно, мы заметили, что врачи, которые с нами принимают участие в социальных акциях, и которые понимают, зачем нужна идентификация и регистрация животных в рамках города и в рамках того, что не, не появляется тогда проблема бездомных животных, они очень классно продают то есть повышают спрос среди тех, кто даже не планировал. Мы, например, в Киеве был в этом году, в июне, праздник домашних животных. Там было много очень животных, там была... Классная программа, интересная. И э, с одной клиникой мы тоже стояли, они чипировали нашими микрочипами. Виктор сразу же с телефона регистрировал животных в AnimalD.info. Люди тоже удивлялись, как это классно. И в результате за 4 часа мы, по-моему, где-то 70 животных прочипировали. 70, 70, э, да, и с этих 70 или 80 человек, э, животных... 20 это были люди, которые подходили, которые вообще ничего не знали, что такое чипирование. Да? То есть это к тому, что э, если людям объяснять, они, и если человек, который объясняет, понимает реально, зачем это нужно, то спрос существенно будет расти. Ну и, конечно же, если это будут э, адекватные деньги. А со своей стороны мы э, обеспечиваем промо-материалами, клиники, клубы. Э, вот там потом э, достану, есть э, плакатики креативные, которые. то есть нам важно, что чтобы человек обратил внимание первое, что важно обратить внимание человека в клинике да? то есть вот я говорю, или, например если есть плазма можно запускать ролик про animal info люди будут спрашивать, что это если нет, то можно просто повесить плакат достань, пожалуйста то есть важно, чтобы человек спросил, что это например, да, дальше очень важно, чтобы врачи, которые работают с владельцами животных, они были компетентны как раз в нормах, в стандартах. Сейчас часто из-за того, что у нас, опять-таки, это не регулируется в интернете, люди сами почитают какую-то информацию и э, требуют совершенно вещей, которые не отвечают, соответственно, нормам. Тем более после того, как еще крупные некоторые производители себе позволяют не до конца придерживаться этих норм, то они как бы тем более э, требуют ну, вещей, которые... Там, с кодами, или там они не знают, что нужно для того, чтобы выехать в другие страны, ну да, вот плакатик. плакатик. То есть, как то... Бы, таблица Сивцева, да, с, обычная, но как бы, люди, она привлекает внимание, человек когда прочитает, там, э, все, все о том же, о регистрации. Да. И, ну, кстати, да, плакатики у нас на каждом мероприятии, где мы участвуем, очень пользуются большим спросом, нравится всем. Вот, то есть мы обратили внимание человека дальше, Важно, чтобы или он спросил, что такое фо или чтобы врач сам говорил, вы зарегистрировали животные, зарегистрируйте. Тут очень важно, чтобы как раз врач был компетентный, и чтобы он мог донести, зачем это нужно. То, что я говорю, врачи, которые в соц. акциях принимают участие, они это понимают. То есть, когда человек понимает, понятно, он сам это очень легко донесет другому и убедит его. Ну и третье, что важно, конечно же, мотивировать людей, не откладывать решения на потом. То есть сделать в клинике какую-то акцию, тем более пользуясь там не такими дорогими чипами, более, можно спустить цену и на количестве, ну это больше уже как бы важно донести руководство руководству клиник, на количестве можно, может клиника заработать и при этом как бы выиграют все. И что еще очень важно, работать с возражениями. Есть основные возражения, которые у людей возникают, типа, ой, там, чип, они, во-первых, ничего об этом не знают, там, это больно, нет, это самый гуманный метод, это вредно, нет, чип, он вообще не активен, он работает только под воздействием сканера, то есть фактически там нет элемента питания. То есть, когда сканером проводят над чипом, сканер излучает волны, и чип только в тот момент отвечает тот код, который в нем прошит. А так он вообще не работает. Говорят, если бы там был GPS, это бы существенно изменило ситуацию. Я об это тогда понимаю. GPS, во-первых, не используется в чипах, которые вводятся внутрь, потому что он требует элемента питания. Во-вторых, он вредный. Ну собственно это уже не дает возможность его вводить внутрь, да, животное. Что касается, э, ошейники с GPS есть, да, или вообще ошейники и жетоны. Э, то есть первое, во-первых, он может э, там батарейка сесть, да, раз, два. Первое, что когда животное теряется, вам жив ворует тот, тот же ошейник, и тем более, если он еще какой-то классный там, с gps то есть все. Опять-таки, вот эти вот вещи нужно объяснять. Реально, чип ⁇ это самый надежный метод идентификации. Если бы это было не так, то во всем цивилизованном мире его бы не принимали на законодательном уровне как обязательную норму. Нужно говорить людям, что Они говорят, да, мы там дома, мы никуда не выходим, мы, там... мы не потеряемся, мы на поводке гуляем. Никто никогда не планирует терять животных, так же, как никто не планирует болеть и попадать в какие-то неприятные ситуации. Это происходит каждый день в Киеве. По статистике десятки животных, по-моему, в районе в среднем три десятка животных теряются. Но это очень большое количество. И находится очень мало потом с этих животных. Если это породистые животные, то тут вообще нет шанса отпустить такого владельца, потому что их просто воруют очень часто, щипам опять-таки они уже найдут свое животное и так дальше. То есть тут есть много вот этих возражений, которые, ну и мифов, да, что там вредно там, и так дальше, которых нужно, нужно развеивать. И вот если вы, например, в клинике еще сделаете какую-то акцию повесите ее тоже на стенке, что вот и там с ограниченным сроком, чтобы человек не откладывал там, до конца месяца, то вы увидите, как сильно вырастет спрос, и как бы опять-таки от этого выиграют все животные, потому что они не, будут, не станут бездомными владельцы, потому что они не потеряют своих четырехногих друзей, Клиника, потому что заработает дополнительные деньги, но ну и страна, потому что много все-таки денег, тем более сейчас, нерационально используется, в том числе, чтобы бороться с этой проблемой. У меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Может, извините, от себя еще добавлю, что вот то, что мы начали... Про обязательное, ну, чтобы каждый врач понимал вот структуру кода. Если сейчас эту структуру не, не ввести в норму, то мы когда ну, даже если примут через там, два года закон про обязательную идентификацию микрочипом, а сейчас будут использоваться ну, там, любые чипы, и в Харькове как раз многие клиники используют такие чипы, которые не подходят по стандартам, да? то это э, ну, тот закон, который при, примут, он уже будет неправильно работать, потому что уже очень много чипов, будет, которые могут повторяться. И э, в системе, если даже один чип повторяется, это очень большая проблема. Так что ну, это ответственность ветеринарных врачей, это не ответственность э, самих владельцев. Ну, нужно быть информированным в таком случае. Ну, я, может, еще коротко расскажу, э, ну, вот э, что... Ну, Проект ну, затронули, то, что сейчас по Info это ну, программное обеспечение, ну, так как здесь много врачей, через приблизительно два месяца оно будет полностью уже выпущено, и вы сможете бесплатно клиника пользоваться. Значит, в этот пакет будет входить, кроме того, что идентификация в базе данных, ну, регистрация в базе данных, вы сможете полностью вести облик, облик, учет. учет всех животных и клиентов, полностью весь склад, все медикаменты. Ну, и эта программа также очень нужна для уменьшения численности бездомных животных. Потому что там мы можем, кроме того, что контролировать вакцинацию, то, что нужно, и всех животных автоматически регистрировать. И если у нас животные будут зарегистрированы, идентифицированы, это очень сильно, ну в данный момент оно, возможно, так не работает, но оно очень сильно уменьшит процент потери животных и также, ну, вы не сможете выкинуть животное на улицу, если оно идентифицировано микрочипом, и можно это будет проверить. Но не знаю, как оно в Харькове работает. Во Львове в данный момент уже внедряется ну, новая полиция, которая у вас теперь есть. Полиция, вот есть такие жетончики разработанные. Это коммунальное предприятие ЛФ, разработало сзади QR-код. Можно подойти с любым смартфоном, считать код, открывая сразу профиль животного. Мы видим его, все данные животного. Мы видим, или оно вакцинировано, или оно стерилизовано. Дальше ну, у нас в планах вести, так как в Луцке, сейчас мы пробуем и во Львове будет, ну, в Луцке уже работает это обязательно Плата за утримание тварины как коммунальный платеж. И если, например, животные не стерилизованы, эта плата должна быть выше. Так мы будем стимулировать вот как раз стерилизацию, потому что... Ну, и это также будет уменьш... идти к уменьшению ну, бездомных животных. Если мы будем давить постоянно на владельцев и говорить, стерилизуйте своих собак, если вы занимаетесь разведением, то, пожалуйста, платите там деньги в казну. это также налоги ну вот в этих сейчас вопросов есть ну, группа говорили мрг и не только эта группа очень многие сейчас занимаются разработкой законопроектов которые как раз сделают обязательную идентификацию микрочипом ну транспондером и обязательную регистрацию в базах данных так что вот так забыл важную информацию, уже на правах рекламы больше сказать, про как раз наши чипы, они намного выгоднее по цене, то есть это полностью европейский продукт, что важно, что мы уже с 2011 года работаем в Украине, в Киеве, в большезападной области, мы сейчас активно уже выходим на восточную Украину, все государственные клиники, крупные клиники, такие как сеть Алденвет, в Киеве все государственные клиники по Львовской области, Черноцах, то есть практически все пользуются уже давным-давно нашими чипами. Ну, Во-первых, они выгоднее по цене, во-вторых, это полностью контроль, они знают, что мы очень жестко контролируем как раз в соответствии всем нормам. Ну, качество само собой, но ну, и что очень важно на сегодня то, что все кроме самой иглы и чипа мы производим в Украине, то есть бумага, вот, кстати вот блистер, вот этот пластик он вообще в Харькове делается, поэтому это поддержка национального производителя, что на сегодня тоже немаловажно. И э, мы всегда, когда где-то ездим рассказываем, тоже делаем э, подарки, то есть мы сегодня э, по тем, кому актуально ну, клиник и кто чипирует животных, мы Дарим такие сертификаты на 200 гривен. Поэтому, пожалуйста, подходите тоже. Можете взять плакатик и такой короткий буклетик. Тут уже есть короткая информация по структуре кода, ссылки на наши сайты и такой сертификат всем, кто пришел в эту пятницу, вместо того, чтобы уже где-то отдыхать, конец недели, сюда сегодня с нами пообщаться. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да. Скажите, если найдена тварина, как сфиксировать, чекована она или нет? Как это Если нет сканера, вы давно нашли тварину. Без сканера в ви... Можете передайте вообще людям, пускай посмотрят. Дивите, вы пальпацию не визначите, микрочип, он такий маленький, что вы его просто не вычуете. И с часом он оброста тромбоцитами, так? Если у вас нет сканера, вы никак не визначите. Но сейчас в Харькове есть очень много клиник, вы ведете в любую клинику и визначаєте. я думаю, что это не проблема. Одна из направленностей нашей организации, мы сейчас спільно с Белорусской области, ну, Белорусский стартап. Мы розробляємо сканер, который будет очень дешевый, в районе 50 долларов, и он будет... Это ну, только проект сейчас, но я думаю, что он реализуется. И но... он будет работать, вы считали микрочип, и если там смартфон, за помощью смартфона, или любого комп'ютер, через Bluetooth будет передаваться буде информацию, будет сразу открываться профиль тварины, и вы так же можете подавить эту информацию. И еще вопрос о том, персональных данных владельцев тварины, которые вводятся да, в базу данных. Так. Скажите, информация полностью о властных тварины бачить, да, стосовно своей тварины? Нет, смотрите. Когда вы регистрируете тварину, если я власник реєструю тварину в базе даних, я зможу проглядати підлогину паролем, захожу, я зможу дивитися інформацію. Якщо я клініка, яка реєструє тварину, я так само можу бачити інформацію тільки зареєстрованих тварин. Якщо я стороння та третя особа, яка зайшла на сайт і вела номер, ну, номер самого транспондера мікрочіпа, я буду бачити тільки коротку інформацію про тварину, я буду бачити інформацію про то хто ввів інформацію ту що напишуть наприклад там номер телефона там клініки інформація номер телефона клініки і я побачу інформацію хто підтвердив правильнність даних наприклад якщо в місті є ну, реаіззована програма ідентифікації ну от зараз місто Лудцк якщо вводить наприклад клініка там Лапа вела, вы видите, информацию про клинику лапы, и вы видите, завжди каждый микрочип проверяет, ну, данные, ну и не только микрочип, это то же что там бы не было, проверяет правильность данных. Администратор, это коммунальное предприятие, комунальне підприємство ласка. чуть-чуть короче сказать, то есть данные должны закриті закрыты про власника и про адресу. Данные, евро... Европейская практика и то, что так само мы делаем в Вене Маладии.Инфо, что мы имеем, вы, если вы нашли тварину, вы вводите чип, здесь нет я не знаю, если подключился, мы покажем. Внизу сторінки, вы увидите только кличку, номер тварини и фотографию, и внизу вы увидите, кто зарегистрировал и телефон клиники. И кто проверит эти данные? То есть, если в месте есть правила, то это модератор. И, если нет, то это именно на база данных. Например, дуже самое... правильное вопрос стать. Например, в базе трейсера, которая сейчас одна из самых поширених в Украине, вы можете зайти и посмотреть данные про, люб... про каждого владельца. Его номер мобильного телефона, где он Що якби как бы також... чому почему это не закрыто, ну, это вопрос. И что интересно, вы можете, если, например, это кинологический клуб, я, тут на кинологических клубов нема присутніх. если бы они регистровали и они вносят еще ну, информацию про батька и маму тварини, які которые зарегистрированы так само сразу э, э, э, э, ну, видоброжается дерево родоводу. Вот это такой бонус для владельцев Если вы само. Вважать, для чего нужна информация владельцев тварей, да, надати, своїми, да, да? Владельцу. Владельцу. Владельцу. Владельцу. Владельцу. Так. так. Mm -hmm. Власник может додатково написать ту информацию, которая будет доступна всем. Есть еще микрочипы, мы также производим на Европу, в Польше. Они отличаются тем, что тут окремо идет один инъектор и окремо упакованы иглы с чипами и наклейками. Перехожу на русский. Потому что это... они контролируют, больше следят за экологичностью, чтобы не утилизировать лишний пластик, делается таким именно образом. Сама э, инъектор не касается чипа, потому что каждая игла закрыта э, таким маленьким толкателем и соответственно его не нужно стерилизовать. Поэтому как бы, такой вариант не экономичнее и получается экологичнее. Вот. Но у нас в Украине как бы среди наших клиентов где-то 50 на 50, наверное, 50% такими пользуются. Больше, например, клубы пользуются такими, потому что они там чипируют э, ну, все сами. Клиники часто говорят, нам такой стандартный вариант, потому что это более презентабельно, каждый инъектор отдельно открыл. Вот, То есть, ну, варианты есть. И, в принципе, все, все на практике хороши. Кому что больше нравится, те, тот, тем пользуется. Уже в кое-что есть испытания. Да, у меня есть Скажите, после сколько можно принять и ее в зоне стекограницу есть европейские правила европейские, так для того, чтобы ну Тварина переїхала через кордон, у нее має бути наявность микрочипа, наявность доведок. Одна из тих доведок – это титроэнтитил. Вот как раз через титроэнтитил, ну, по-перше, вы не чипованы, тварини не сможете сделать тест на титроэнтитил, а той тест делается там два недели, здаясь, минимально. И это уже зависит не от микрочипа, а от тех доведок, которые ви вы Наступне. Ну, для того, чтобы пересекти границу, если я не помоляюсь, с Россией, то там не потребен микрочип. Ну, сейчас, может, что изменилось. Нет, у нас então. на сайте тоже, мы недавно разместили информацию на сайте микрочип.ua, где вообще есть все, что нужно для пересечения границы. Тут тоже есть много мифов. Часто люди там заказывают какие-то особенные чипы, ну, как бы, для того, чтобы пересечь границу, там они вообще не проверяют, даже чип соответствует нормам или нет код соответствует нормам или нет. Это уже важно, когда это животное приедет в другую страну и его захотят зарегистрировать в какой-то локальной базе данных. Часто заводчики, которые продают животных в Англию, в Францию, Виталию и Швейцарию, там бывают проблемы потом, когда это животное регистрирует на месте. А часто вот миф, что люди думают, что собака должна быть животное должно быть в базе данных, чтобы пересечь границу. Нет, это не так. Они только сканируют и проверяют, чтобы код совпадал в паспорте и на сканере. Где там зарегистрировано, нет единой, да, то что я говорил базы. Поэтому они не будут там сидеть и искать. Ну и дальше уже все вещи, они там описаны на сайте, там, титра антител там и другие. Вещи. Есть еще э, иногда требования в разных, э, в разных странах, чтобы э, давали им сертификат про регистрацию. Под э, сертификатом про регистрацию они понимают просто выписку с базы данных. Да, этого да, этого да. Процесса, да. Да, она печатается автоматически, там, вы можете распечатать, поставить печатку, и это уже сертификат про регистрацию на, на чипа полная гарантия дается, на пожизненная гарантия и в принципе за сколько мы работаем у нас еще не было, чтобы кто-то начал ими пользоваться и перестал, поэтому э, приглашаем все-таки это же попробовать э, нашими чипами попользоваться. Уверен, вам все понравится. И что важно, что мы здесь на месте, мы локальный производитель. И делаем, уже мы работаем и с Молдовой, и сейчас в Тбилиси открывается крупная клиника. И как раз там э, тоже с коммунальным предприятием уже общаемся. Сейчас э, Виктор будет переводить базу на грузинский язык. Потому что они, в принципе, русские очень мало используют. Молдова активно, с Молдовой работаем по чипам. Ну и Польша, наша фабрика, где они собираются, есть и в Польше. Поэтому, наверное, все. Может, есть еще какие-то вопросы у кого-то? Нет? Ну окей, тогда спасибо всем, что да, пришли.